Где детские молоко Пакет, собираем пакеты. Давайте вот так, потому что он уже по смутолу И вот так вот под локом пойдем Там уже на следующем, вот молока здесь. И вот проходите вот так, вам будет так, ребят, встаньте там, да, вот. Чай пьем Чай пьем О, спасибо, помогли двое деток у нас. вот. добрый. Ну пришел. Спасибо большое. Ребята. Спасибо парням за два часа акции и для семьи и для дитин. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Можно здесь отдадите? Дадим, конечно. Ира, вот, ты бери, Бабженя занесешь. Если надо, что сказать, что дадим? Да, ты бери, Катя пришла, если две семьи, так, это... Себе бери, Бабженя бери. Хорошо, спасибо. Нормальному. Давайте, все доброго. Сейчас и харды намали. Спасибо. Давай, сюда дай Давайте. День Добрый Спасибо вам. Сейчас, положите, а вам побольше сюда. Дайте, пожалуйста, на одну... А нет, нет. Прямо там, да? Спасибо, там, спасибо. вам. Сейчас еще одну дам. Не, боком, боком вот так, вот так. О, да, о, тебе малышку, ты видом их почитаешь. Да, Дядя пишет.